Здравия всем здравым, кто на пороге здравости, тепла, света, <coughs> радости, веселья, Круголетие, полетия, вселетия, с продолжительностью светового дня летним. Вот эта полянка, в Олега с Яном, за <coughs> бочкой, вот тут яблочки растут, орешник, дуб. Так, я сюда быстро, наверное, это самое, дубок. Орешник. Яблочко, да. Здесь я выбираю тоже грибочки. Тоже полянка грибочков. Сейчас прошла, думаю, гляну, есть или нету. Да, есть. Так, где здесь они заснять хочу? Вот дубочек маленький. Так, тут. Вот. Видите, вот грибочки. Это я так с краю зашла, потому что сейчас нацепляю на этот И себе на... на колготы опять. Шиф. Вот он. Ну это сыроежка. А это он желудь. Так туда дальше. Не пойду там он этот рядолочка была или сыроежки там вот много много было и я собирала, так что сегодня пойду буду собирать и вот тут еще отдельно тоже, так что будем О, вот тут растет шиповник лезет. На дуб. На дубок. Вот дубочек. Все. Пока-пока.